Христос воскресе. Боистос. У нас, конечно, Пасха, события, самый светлый, самый радостный праздник. Вот. И в то же самое время у нас, все знаете, да, происходят события страшные, трагические. И поэтому, в общем, небольшая программа, которую я выстроил, она такая будет подарная. Но начнем и закончим мы, разумеется. На свете и позитиве. Звезды падали с неба и неев, Пред встречая майское. Мы стояли у красной линии, Ограждающие гущи райские музыканты и их поклонники, Коль творовая и властители, Нечестивые и законники, Вы пришли сюда и увидели, что есть. А достиг, что стоите, идите хмурые, Возвращайтесь скорее в радости, Возвращайтесь, росой умытые, Возвращайтесь, дождем одетые, Красотой цветов убитые, приносите стихи не спетые. А то... Тебе говорил я Зина, что не надо класть все яйца в ад, ну корзину. Машиниста след к несет резину Мы танцуем на костях, что вопьют к небесам. Ага. взрыв, сбросились телеги и уехали на но край Было у тебя пять мужей, и то, что нынче так не муж, а нарыв, Всё сулил борец постройка, Вышел только душный сарай. Не обманывайся, дескать, любит, ежели бьет Это не любовь, не страсть, не дружба и не БДСМ То, что мужик твой не ширяется, не курит, не пьет. Если он тебя за человека не считает совсем Сколько раз тебе говорил я сино, что не надо класть все яйца в адану корзину, Машинист о а следую прыгу несет резину, Мы танцуем на костях, что бьет к небесам. Жопой с те бьют грибцы, галеры, Стерты ориентиры, размытые меры, Патриархи мира не теряют веру, Слезы на ты кровтику по нашим сам. Понять. Крысы расплодятся, тараканы будут бегать везде. Сина это глупо, отражение в подье обвинять, и пенять так то, что в твой хлоповник не заманишь гостей. и глаза промой с скорей постирай, вы не из красного угла всю паутину и пыль. Лесом штри того, кто обещает на да земле, тебе рай, И запомни, что война всегда смердит, как трудная огни. Только раз тебе говорил я, Зина, Не клади все свои яйца в одну корзину, Машинист после капрыму несет резину, Мы танцуем на костях, что вопьют к небесам. У шопа и в лавке бьют флипцы, галеры Стерты, архитиры, размыты меры. Патриархи миряне, теряют веру, слезы лёд и по нашим усам. Попляхи миря не держают веру, Покляхи миря не держают веру, Покляхи миря не держают веру. Тридцать третий год Переживаем Но в зимы морозный свист Когда косенный харч Спокойно ел чекист Когда кору и мох Варил простой народ Когда вопрос поставлен Был для всех ребром Кричал с плакатов В уши лес из радиол Все как теперь Теперь продажный рок-н-ролл А я один из тех Камнит про, И когда ветра разоброшились снег, Обнажив тем самым отморозков груды, Я смирил усну, свой сумасшедший бег. Тысяч вверх, уехал лучший друг И неизвестно, где теперь живет мой брат А за окном четвертый день, то дождь, то град Я не могу порвать часов, порочный круг Все разбрелись, куда, не знаю Я слеп не вижу, день или ночь Не знаю свет и тьма, я пробиваю бомбу Дома. Я здесь один, один, в земле плели в И когда ветра играли рябью луж, Разорвав надежду на любое чудо, Я холодным стал и скользким точно уж, И я явился мне золотой Вперед, апрель, из арматуры и бето накалый пель. Охди с его размытым солнцем, днем, весной смерть. Зачем насмешка бытия? Но кошки все на всякий случай стыпят шерсть, Там все летит с Появляются действительно усеченные лица. Вообще, вот. Всё, вообще видел. Нет, я, я, я, я в кадре. Наверное, как... <социт> <социт> надо улыбнуться. <социт> Пока не снимаем. <социт> Окей, ладно, погнали дальше. Тогда фото получится будет естественно. No mm -hmm.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 Нашли с тобой! И здесь не спрашивал никто нас Почем любовь и сколько стоят песни Сей путь петь был неизвестен Мы шли с тобой туда, мы шли с тобой туда Где шепчет море, где Не удивит никого нынче аэроплана. Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском, ананасы в шампанском мы съели вчера. Но рисуй мне мадонну под звуки Хларнена. Расскажи, чем закончился ядерный взрыв и я стал Самым лучшим поэтом И нас все долги Никого не забыл Школы заполнили послевоенные дети И, и озаряет надежда их классный уют Свет путеводной звезды на университете Бедний хлебом единым, бедних хлебом единым ведь не хлебом единым люди живут. Нарисуй мне Мадонну подспуги звуки кларнета, Расскажи, чем закончился ядерный взрыв. И я стану в Москве самым лучшим поэтом, И раздам все долги, никому не забыв. Столице вечтенью ночью Нежность, полотен, маная и крикливый плакат День этот снова кончается на многоточье Утомленные солнцем, утомленные солнцем Утомленные солнцем встречаются. Скажу.